Ой, ёпта. Вторая игра Фортуны, блядь, играем против дедов, деды очень хороши, кстати, выходит наша первая четверка, сейчас всех выебет. Куяк, пизды, блядь, Дима ебнул прямо с центра. Посмотрим, что покажет наш соперник. Тогда за мяч. Это, блядь. Ты, блядь но не трагично Яс, хороший пас от макса блять пизды ебаный свет блять не отпал видно блять но не трагично Он, блядь, дед прибежал все какой блять опасный пас. Так пас на Опасно Жеку, Жека, блять, на Димон, Дима на Жеку, блядь. обратно Максиму обратно на Жеке. Катает фаху на мяч, катает, все очень идет неплохо, блядь. Катает, вытягивает, вытягивает видов через вратаря обыгрались очень хорошо максу макс на жеку блядь. демонстрирует высокую точность паса фортуна так, немножечко неразберихи разберихи, Держит потом держит, ну, мяч, блестящий заброс хороший, блядь, килл, достал ну ладно, не страшно, фортуна доминирует однозначно на поле, блядь, сейчас, думаю, все будет хорошо, вот такой опасный, блядь, килл, як с поворотом, ну не трагично, И, блядь, джека держится за пах, нахуй, это может быть очень опасно, или за руку, или за что он там держится, блядь, за что-то держится, короче, наш защитник, блядь, порчится от боли. Будем надеяться, что можно продолжить игру. Так, угловой разыгрывают дедушки. Вот, хороший заброс на Макс. блядь, Макс, ебаный. Свет, твою мать, блядь. Прогибал, сука, блядь. А, Макс, блядь, пидорас. Ну ладно, ничего страшного. Бывает. Бывает, выходит вторая четверка. Сейчас наши агрессивные э, игроки второй четверки выведут бедов наверняка.